Всех рады видеть опять снова с нами. Сегодня небольшая сборочка лесенки LS07. Небольшие рекомендации по сборке будут указаны в видео. Так что смотрите все до конца. Дальше только интересно. Рекомендации по сборке очень обычные и простые. Сборка должна производиться не менее двух человек. То есть берете друга, ящик пива и спокойно в выходные собирайте лесенку. Второе, для сборки вам подаминуется, молоток, у каждого должен быть по идее на даче, комплект гаечных ключей в машине можете найти, отвертка, шуруповерт, герметик силиконовый скорее всего надо будет купить где-нибудь в хозяйственном магазине, он в комплект не входит, Вы зачем скажете герметик силиконовый, во избежание трения между деревянными деталями, деталь вдруг от друга трется, Появляется скрип. Чтобы этого скрипа, то есть лесенка у вас не скрипела, выходили ночью тихо в холодильник что-нибудь похомячить, никто вас не услышал, обязательно собирайте на силиконовые герметики. Ну а далее видео, которое вы сейчас видите, вы спокойно поймете, как собрать эту лесенку. Всем всего доброго, до скорых встреч! Всем всего доброго, до новых встреч, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, ждем ваши комментарии, как вам такой формат видео.